Сегодня разберем 7 законных способов избежать мобилизации. Поговорим о том, кто имеет право на отсрочку, как доказывать, что вы не подлежите призыву и не попасть на удочку к мошенникам. Попаду-не попаду, попаду отправят-не отправят, но страна замерла в ожидании. Если сотрудник военкомата не постучал сегодня в дверь, нет гарантий, что этого не произойдет завтра. Ни в указе президента, ни в других документах не указано, что мобилизировать будут именно 300 тысяч человек, а не 500 и не миллион. Мобилизации подлежат граждане, находящиеся в запасе. В первую очередь это те, кто проходил службу, имея боевой опыт и военно-учетную специальность. Рядовые сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие офицеры до 55. Женщины могут быть призваны на должность медработников и некоторых других специальностей. Если в военном билете указаны военно-учетные специальности с кодом 998, пригодные для службы в армии, но не проходившие ее, или 999, ограниченно пригодных к службе, но не имеющие военной подготовки, то высока вероятность, что вас не призовут, по крайней мере, пока. Молодые люди от 18 до 27 лет, которые еще не служили и не получили отсрочки, идут в армию, как обычно, по призыву в соответствии с законом номер 53 ФЗ. Итак, какие же есть законные способы избежать мобилизации? Первым в этой ситуации вам помогает работодатель, которому вы совершенно необходимы на службу. Другими словами, если вас мобилизируют, то встанет все. В дома прекратят подавать свет, линии связи накроются. Страна не получит достаточного количества еды, лекарств, вооружения. Для того, чтобы вас забронировали или хотя бы попытались это сделать, нужно обратиться к руководителю или в кадры военно-учетный стол. Перечень предприятий, которые имеют право бронировать сотрудников с основным правительством и он в закрытом доступе. Но известно, что по указу президента к ним относятся предприятия оборонно-промышленного комплекса. Также бронь предоставляется IT-специалистам из аккредитованных компаний, сотрудникам СМИ и сотрудникам финансового сектора, в том числе банковским служащим. Но даже если вашего работодателя нет в золотых списках, он может попробовать обосновать право резервирования сотрудников. Сейчас обращение в правительство уже готовят производители электроники и фармкомпании. В очередь на получение отсрочки также встали пилоты, диспетчеры и моряки. Некоторые угольные предприятия уже вернули примерно треть своих сотрудников, которые ранее получили повестки. Но если ваш работодатель уж никак не попадает в список бесперебойных, попробуйте сменить работу. Обратите внимание на вакансии военно-промышленного комплекса, банков, IT-компаний и компаний связи. Также 24 сентября... Президент подписал указ об отсрочке мобилизации для студентов, обучающихся научно-заочных формах. Способ второй. Тщательное медицинское обследование. Отсрочка от 1 до 6 месяцев предоставляется тем, кто признан временно негодным по службе, по состоянию здоровья. Согласно положению военно на экспертизы, это категория здоровья К а военнообязанные с категории D полностью освобождаются от службы и снимаются с воинского учета. При категории В в призыв попасть можно, но не в первую очередь. Перечень диагнозов, которые подпадают под категорию Г и Д, довольно широк. Не найдите, что в военкомате прислушиваются к жалобам на самочувствие и выявления заболеваний. Медицинское свидетельство проводится в поликлиниках по месту жительства. А если не согласны с результатами, то имеете право за свой счет обратиться в Центр независимо-военной врачебной экспертизы. Недавно сенатор Ольга Кобедити предложила сократить список освобождающих диагнозов и вполне возможно идею реализует. Давайте рассмотрим такую ситуацию если вы намеренно причинили вред своему здоровью, чтобы избежать мобилизации. Например, выпрыгнули из окна или попытались отравиться. За это установлена уголовная ответственность. И Пленум Верховного Суда разъяснил, что членов вредительства, причинение повреждений самому себе, следует считать как уклонение от призыва, даже если телесные повреждения призывнику причинил ну, кто-то другой по просьбе именно его. Это все равно будет считаться преступлением. Вдобавок, уголовная ответственность несет еще и этот ваш товарищ. Согласно части 1 статьи 328 Уголовного кодекса, уклонение от службы карается штрафом либо лишением свободы на срок пока до двух лет. На момент, когда я снимаю это видео, новые поправки в Уголовный кодекс еще официально не вступили. Однако причинение себе телесных повреждений или просьба другого человека помочь в этом является уголовно наказуемым если совершено оно умышленно, а вот наличие умысла должны доказывать следователь и прокурор. Доказательством может быть чистосердечное признание, когда призывник на допросе подтверждает, что да, сломал руки или отрубил пальцем умышленно, либо переписка в соцсетях мессенджера, в которой он делится с близкими по плану причинения вреда самому себе либо просит его покалечить. Если же таких доказательств нет, и человек наставит, что упал случайно, в шутку боролся с другом, или работал, или получил травму по неосторожности, доказать наличие умысла, слона. Ну, практически невозможно. Дополнительным аргументом в вашу пользу будет алкогольное опьянение. Пьяная травма выглядит более убедительно, чем падение на ровном месте. Кроме того, если вы брали кредит, оформляли страховку на жизнь и здоровье, можно строить защиту и на этом. Чтобы причинили себе травму ради того, чтобы получить выплату. По сравнению с уклонением от мобилизации, это не так уж и страшно. К тому же, если вы не обращали страховую компанию, а только собирались это сделать, Именно состава преступления по статье 159.5 Уголовного кодекса о мошенничестве в сфере страхования не возникает. Но мы настоятельно не рекомендуем причинять вред своему здоровью. Однако, если перед вами уже стоит угроза уголовной ответственности за члена вредительства, то знайте, законные способы защититься есть. Способ третий. Стать опекуном. Вы не подлежите мобилизации, если заняты постоянным уходом за близким родственником который нуждается в этом по состоянию здоровья или является инвалидом первой группы. Важное условие, чтобы вы были единственным, кто может обеспечить данный уход. Четвертое основание, которое освобождает от мобилизации, это четверо детей в возрасте до 16 лет. Либо трое детей плюс жена на сроке беременности 22 недели и более. Все отпрыски должны быть от одной жены в законном браке. Дети от любовниц не подходят. Пятое основание. Вы единственный родитель хотя бы одного ребенка до 16 лет. Даже если родители двое, но одного уже призвали, второго по закону оставляют дома. Если решите разводиться, чтобы стать отцом-одиночкой, но это вряд ли поможет. Процесс длительный, к тому же суды на... с... оставляют часто детей с матерью. Способ шестой. Обменен для справки, так как он мало кому доступен. Отсрочка от мобилизации получают члены Совета Федерации и депутаты Госдумы способ седьмой, к которому я никого не призываю но тем не менее он имеет место быть можно порассуждать с точки зрения закона куда можно поехать и что можно делать в период частичной мобилизации может быть Просто спрятаться, как в детстве. Только ведущий здесь военкомат. Итак, рассмотрим варианты тайных мест. Сбежать за границу для всех ну, вряд ли получится. К примеру, на границе с Грузией уже установили мобильный призывной пункт, через который не пропускают граждан определенные военные учетные специальности. Работать из дома, как самозанятые, не садиться за руль и никому не открывать дверь, ведь согласно статье 25 Конституции, вы имеете право никого не впускать в свое жилище, ведь оно неприкосновенно. А что уж наверняка можно ли поселиться в той квартире, где вы не прописаны? Только долго ли вы получится просидеть? Хотя вот Яков Томазов прятался от войны в Сарае 44 года так себе перспектива. Вместе с тем, временный отъезд места жительства может быть законным при соблюдении следующих условий. Основание, часть 1. Статья двадцать один Закона о мобилизации при объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. Если же граждан не получал предписание повестку и то у него не возникает обязанности явиться на сборный пункт, а соответственно, и нет запрета на выезд с места жительства. Основание, часть вторая, статьи 21, Закона о мобилизации, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. Но приведенная норма достаточно расплывчатая. Не сказано, на какой срок этот выезд, один день, три дня, неделя, месяц, и куда вы должны при этом уехать в соседний район, в другой город, за пределы области либо другого субъекта Российской Федерации. Не утверждены также формы уведомления военкомата во выезде из места жительства и формы разрешения на это. При обосновании правомерности своего поведения можно ссылаться на отсутствие Конкретного правового механизма получения такого разрешения. При этом ответственность за уклонение от мобилизации наступает только при наличии умысла. Таким образом, отсутствие гражданина по месту жительства и его нахождение в другом месте всегда можно объяснить множеством причин, помимо умысла, уклонения от мобилизации. Так что выбор за вами. Как действовать, если вы нашли у себя основания для освобождения от мобилизации? Первое. Проверьте законы. Если в интернете появляется новость, что какую-то категорию граждан не призовут, либо что появился новый чудесный способ откосить, не верьте на слова. Ищите конкретный закон или постановление, подтверждающие это право. Второе. Не ждите повестку. Заранее отправьте документы, подтверждающие право на отсрочку. Третье. Не ходите в военкомат выяснять отношения. Отправляйте материалы по почте с заказными письмами. И четвертое. Будьте осторожны с фирмами, которые сейчас всячески предлагают легальную помощь в том, чтобы избежать мобилизации. Могут пообещать золотые горы, которые, соответственно, потом вы не увидите. Старайтесь трезво оценивать, насколько предложенный вариант реалистичен. Читайте отзывы на проверенных ресурсах и внимательно изучайте договор. Из его условий может быть вытекать, что после того, как вы оплатили там 100 тысяч рублей, Фирма ничего вам не должна, кроме как консультации. Оплачивайте официально и переводите приводите деньги на карты физическим лицам. Если остались вопросы, пишите комментарии. Ставьте лайк, если видео оказалось вам полезным. И подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе самых трепетных изменений нашего законодательства. До встречи!